С интернет-магазин инструмент-центр. Сегодня у нас набор инструмента HANS TK82, то есть набор универсальный, который идет с комбинированными ключами на 82 предмета. Наборы HANS производятся на острове Тайвань. Инструмент профессиональный, премиум класса считается. Начнем с упаковочной коробки. Такая коробка идет сверху на самом кейсе. Хорошая полиграфия, очень красочно сделана, то, то есть полноценная коробка, не так, как, допустим, на некоторых наборах, просто накладка идет сверху. Но это, я повторюсь, кому нужно на подарок, то есть очень эффектно выглядит. Комплектация набора указана, указывается lifetime, то есть пожизненная гарантия. Сзади модельный ряд наборов Hans, то есть можно подобрать еще дополнительно, поставить комплектацию. И указывается адрес, где делается. Наборы на острове Тайвань. В наборе прокладка идет, которая идет между двумя крышками, чтобы не дребезжал инструмент. Тут, тут, тут тоже хорошего качества она. И видите, комплектация полностью инструмента, который идет в наборе. Начнем с трещоток. Две трещотки под 1,4 дюйма и трещотка под 1,2 дюйма. Трещотки здесь 24 зуба, то есть силовые. Реверс, есть переключение флажок вправо-влево, также на 1,4 реверс. Трещотки разборные, два винта выкручиваете, вытягивается внутренность, можно обслужить внутри, смазать или заменить трещоточный механизм, они продаются отдельно. Есть быстрый сброс головки, Одеваете, то есть видите, она фиксируется. Нажимаете, снял, снялась. Длина трещотки под одну вторую дюйма вставляет 265 мм. Ручка здесь полностью идет из пластика. По надписям HANS с логотипом на металле на рукоятке. Номер по каталогу есть. И логотип Ханс с надписью на самом пластике также присутствует. Под одну четвертую также рукоятка пластиковая. Те же надписи на металле и на пластике. Также 24 зуба, длина 165 мм. Отверточная рукоять, длина 150 мм. Ручка пластиковая. Надпись на металле и хромбонади, хромбонаде, хромбонадевая сталь. И на, видите, на рукоятке самой надпись ХАНС. Данная рукоятка может применяться с головками или с битами. то есть Биты, которые уже с адаптерами. Также в наборе есть переходник, вот такой вот маленький, под 1,4 дюйма. Это у кого есть биты дополнительно, комплект отдельно от набора. Вы можете вставить переходник использовать эту ручку, или использовать переходник с трещоткой. Вот, такой вот еще дополнительный адаптер. Можно подключать трещотку, есть квадрат соединительный. Т-образный вороток, Также он служит как и удлинитель 250 мм. Этот адаптер можно использовать для перехода с 3 восьмых на 1 вторую дюйма, то есть у кого есть дополнительная трещотка на 3 восьмых дюйма. Вороток Т-образный под 1 четвертую, видите, здесь головка сама черного цвета, она идет из хромориденовой стали, то есть усилена. Удлинители. От 1,4 у нас три удлинителя. Вот такой вот гибкий 150 мм, 100 мм и еще один маленький 50 мм. одну 1,2 на 250 уже показал. И вот такой еще есть 125. На удлинителях также надпись HANS и номер по каталогу есть. Два кардана под 1,4. И под одну вторую. Здесь карданы скреплены э, заклепками черного цвета. И внутри этот квадрат, который скрепляет, также черного цвета. Это, я же говорил, за Т-образный лоток. Это хромолиденовая сталь. То есть они идут усиленные. Набор бит под одну вторую у нас бит 15 штук. И под одну четвертую, которая же с переходником, 17 штук. Биты здесь торксы есть, есть шлицевые. Вот. Шестигранники и крестовые. Биты применяются ли с отверточной рукояткой или с трещоткой. И биты под одну вторую у нас применяются с переходником, с адаптером. Вставляйте нужную биту. получаем такую конструкцию. Можно сюда подсоединять удлинитель, это зависит уже от работ. Биты подписаны, то есть это PZ3, то есть если PZ3, она вот в своей ячейке, PZ4, также в своей ячейке, и также идут по 1,4, также они подписаны все. Головки в наборе шестигранный профиль, головок э, по 1,4 дюйма, у нас 13 штук, вот они отдельно идут. И под одну вторую дюйма у нас 12 штук. По размерам маленькие головки под одну четвертую. Самая маленькая у нас 4 мм. И самая большая у нас на 14. Это под одну четвертую маленькие. И под одну вторую у нас самая маленькая на 14 мм. 6 граней. И самая большая 32 Вес головки 32 мм. 249 грамм Она увесистая. И головки, видите, здесь верхняя часть у нас идет глянцевая, внизу идет матовая. Надписи на головках 32 мм, логотип Hans, надпись Hans и номер по каталогу. Они полностью гладкие, без каких-то ребристых поверхностей. Головок торкс э, и головок длинных в данном наборе нет. Далее, в верхней крышке адаптер я уже вам показывал. И самое главное, здесь набор ключей. По размерам ключи комбинированные. По размерам 8, 10, 11, 12. Потом ее 13, 14, 17, 19 и 22 ключ. По ключам надписи. Почему мы читаем надписи на инструменте? Потому что это самый задаваемый вопрос при покупке инструмента. Что написано на инструменте? Боятся подделок. Вот мы и читаем, чтобы люди, то есть покупая инструмент, сразу его проверяли. Хотя поделок на ханса любой, на другой любой набор инструмента, честно, мы в Украине не встречали. Если поделать их, никому это не нужно. Надпись ХАНС на ключе, номер по каталогу и размер ключа 10 мм в данном случае этот ключ. Состоит кейс из двух частей. скрепляет, э, здесь вот такая зависа пластиковая, широкая. Закрывается на пластиковые защелки горизонтальные. Материал затовления хром банадевая сталь. Ну, инструмент держится в верхней крышкой. Единственное, ключи, как видите, здесь они не вставляются не ребром, а вот широкой частью. За, за, хорошо закрепляйте верхней крышки. Сюда не упадать у вас не будет. По кабритам кейса вес набора 5,9 кг, ширина 38 кг, длина 29,5 кг, высота 8 см. Ну, закрывание уже показывал. Это вот на горизонтальной замке. Логотип Hans у нас идет на верхней крышке. ХАНС и э, надпись ХАНС и сам логотип. Кейс, пластик здесь. Не сказал бы, что он мягкий, но такой средней жесткости. Пружинит, нажимаешь пальцем, пружинит. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому это видео помогло с выбором набора инструментов.